качаем торговый терминал для телефона значит заходим в App Store, пишем MetaTrader 5 качаем open разрешить уведомление конечно разрешить с левой стороны валютные пары с правой цены бит с внизу управление терминалом chart то есть графики торговля История счета и так далее. Значит, дальше переходим в настройки. Выбираем новый счет. Здесь вписываем имя брокера. Пелерон. Значит, если вы только начинаете, значит, надо открыть демо-счет новый, зарегистрировать. Если вы уже тренируетесь на каком-то демо-счете, вписывайте внизу. Если у вас реальный счет, значит, только сразу внизу вписываете логин и пароль. Значит, вписываю свой. Код. все вот баланс средства там и так далее свободная маржа история торговли с левой стороны у нас график еще левее котировки добавим определенные котировки, которые надо нам например CFD Мне нужен индекс s&p 500 добавлю еще добавлю apple так переходим сюда значит здесь отбираю в верхнем углу, да, с левой стороны есть, э, можно выбрать то, что мы подобрали для себя значит, S&P 500 вверху таймфреймы, переходим H1, H4 и так далее, вот здесь как, кстати, как раз пробитие идет уровня вверху перекрестие, значит, можно замеры разные делать, э, далее индикаторы добавим индикатор, я добавлю себе EUSON awesome. Дивергенция, вот тройная. Кстати, она вот пошла, но уже близко к уровню поддержки. Значит, добавлю уровень. Вот он, уровень поддержки. Да, можно было бы продать. Отлично, кстати, сверху. Вот примерно вот отсюда, да? Да, классно. Какой там был? 39.80 до сих пор. Угу. Еще один уровень. Добавлю. Значит, у нас был здесь где-то. На пробой. Угу. Так, следующий уровень будет и здесь. Так, этот у нас порядка тут. Вот, ну, где-то так, да. Вот примерно это, значит, открываем сделки. Естественно, на графике, ну, на телефоне неудобно анализировать, зато монетаризировать, ну, то есть смотреть за сделками, закрывать вовремя, либо открывать не сидя за компьютером, очень удобно. Анализы лучше всего проводить за компом, а потом уже изредка посматривать на сделки и управлять ими уже с телефона. Вот примерно это. С правой стороны вверху, значит, сделки открываются. Всю, вот с правой стороны здесь объем. Например, там 10. Ну, смотря кто сколько лотов. С правой стороны байс, левый сел. Так. Также можно их открывать тут в торговле, если перейдем в плюс. И вот мы тут ставим объем. Стоп лосс, тайк профит. Ну и открываем сделку. Все, примерно это. Удачи, зарабатывайте.